всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередной ролик сегодня покажем как уже наше выросло хозяйство как наши цыпляты выросли как поросята выросли вот сегодня кстати Сейчас тут вот уже купили тележку, сейчас сын будет собирать тележку, тоже сниму, как он там собирает. Ну такой небольшой ролик. И сегодня поедем искупаемся. Сегодня у нас тридцатка, 30, 30 градусов, ребята, жары. Так что не приключайтесь и смотрите ролик. Купили тачку, собираем. Взрослый человек у нас самый главный. Муж. Нам дали всю красную с розовеньким колесиком Покупала мама Вот мне и дали причем у меня в машине все Абсолютно Собирается тележка, справится каждый ребенок. Чего сложного. Ребятки решили их на улицу выпустить. Отдельный загончик для них сделали. Ну, как бы это. Вот они тут гуляют. А там самцами, короче, когда они гуляли, короче, самцы четверых или пятерых штук, короче, просто растерзали. Вот этих маленьких. Она не успела их защитить, короче так что мы отселили эту утку отдельно от самцов от кур вот теперь она там их выгуливает Да, ну сделал такой домик небольшой просто из кускового железа навесик такой сделал просто из кускового железа типа шараша. все все на туда им кинул даже вот огурцы короче перцы а клубник тут пару этих осталось так походу уже тут без меня кто лазил вот такая кубничка. М -м -м. у нас сегодня тридцатка 30 градусов. Ребята, жары сегодня стоит, сегодня поедем купаться, так что покажу вам наш, как говорится, водоемы. вы не переключайтесь. Мама залезла тут на такую штучку, вот такое озеро. Только народу мама тут красуется. Привет, ты, давай. Как водичка тебе? Хорошо загораю угу. в деньки. Так, Костик танцует На улице у нас плюс 30, ребята. Вода, да, вообще, как парное молоко. Да. Жена отдыхает. А, ты вырубил? Да. Привет всем ребятам передавай. Народу очень много. А потом пойдем поближе, посмотрим. Все, сейчас не попасть, давай Снимай какой нибудь форму, Я к тебе, ну вот, и Есть Давай, давай, давай. Давай. давай. Он и... да. Давай. Давай. Все, ребятки, заканчиваем этот видосик, такой у нас небольшой был, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кому интересно, всем пока! Да, кстати, ребятушки, с Днем молодежи, сегодня же День молодежи у нас получается. Да, с праздником. С вас. праздником? Да. Всем хорошего праздника, ребята! Отметили хорошо. Все, всем пока. -пока. Всем пока.